Приветствую вас, мои родные, мои любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для весов. У весов основная тема недели вращается вокруг семьи и жилья. Основные события, которые будут поглощать большую часть вашего времени и сил, тоже связаны с семейной жизнью. И прежде всего следует отметить нестабильность в семейных отношениях в начале недели. Могут неожиданно возникать споры, конфликты. Это особенно вероятно для больших семей, в которых имеются представители разных нескольких поколений. Типичным может быть напряжение между вашим партнером и кем-то из членов семьи. И как раз-таки ваша роль состоит в примирении этих сторон. Одновременно это дни, связанные с какими-то крупными покупками для дома, поэтому разногласия могут также касаться и покупок. Ну, например, при покупке мебели может возникнуть спор, какую покупать или куда ее ставить, и, в общем-то, вот подобные вопросы будете решать. А вторая половина недели складывается уже более позитивно. Вы сумеете найти взаимопонимание со всеми членами своей семьи и домашние дела пойдут быстрее благодаря совместным дружным усилиям. Например, это благоприятное время для небольшого косметического ремонта. Что касается любовных отношений для весов на этой неделе. Влюбленным весам я рекомендую не ослаблять контроль за своей личной жизнью в начале недели, так как в это время может многое проясниться. Прежде всего, станет более четким и ясным ваш а, собственный взгляд на отношения. В интервале с 17 по 19 января наиболее удачные романтические свидания и даже новые знакомства. А чтобы внести свежую струю в стабильный ваш роман, лучше на время забыть обытии и рутине. Стоит помнить, что сейчас даже небольшая авантюра может стать для вас затратной финансово или эмоционально. Что касаемо финансов и карьеры на этой неделе. У весов на этой неделе могут улучшиться условия труда на рабочем месте, особенно это относится к офисным служащим. Вам могут предоставить более комфортный кабинет с новой обстановкой, с новой техникой, либо ну, как-то улучшить его незначительно. Хорошо пойдут дела у строителей, у коммунальщиков, у риэлторов, а также у тех, кто работает на складах или базах. Также вырастут доходы от семейного бизнеса. А в конце недели многие важные вопросы вы сможете решить благодаря поддержке коллег или подчиненных. Дорогие мои весы, я желаю вам самой счастливой недели и, конечно же, удовольствия от того, что происходит в вашей жизни. Если вам полезны наши прогнозы, ставьте лайк, дайте нам об этом знать. Если вы считаете их полезными для ваших друзей, делитесь, нажимайте смело репост на все соцсети. Пусть как можно больше людей сверяют курс по нашим прогнозам и знают, где их подстерегают опасности. Ведь кто предупрежден, тот вооружен, согласитесь? Обязательно подписывайтесь на наш канал. Включайте колокольчик, таким образом вы будете всегда в курсе выхода нового прогноза и новых полезных видео от меня. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. До новых встреч, мои любимые. Пока-пока.